Аналика Сегодня мы продолжаем проходить игру, как все следующего. И недавно я смотрел аналитику на творческой студии YouTube. Есть такая. Она собирает все данные о просмотре то есть сколько лайков, подписок и так далее. Но я думаю, вы знаете, как это работает. И оказывается, что у меня уже почти 1800 просмотров. Я при когда увидел это. Ну, мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Я нереально рад. И давайте уже начнем. Что-то я заболтался все-таки. Надо его как, как можно больше отвлечь. Потом пойти вот сюда. Он сейчас пойдет вниз. Напомню. А? Беги. Яйца. Хм. Сам неплохой. Вс ⁇ Но эта игра довольно легкая. Кстати, о легкости. Пишите в комментариях, проходите мне ее адскую версию или нет. Есть такая версия, где все намного сложнее. Этот бесроджет двигается намного быстрее, а мы наоборот чуть помедленнее, да? Да, животные нас быстрее палят, кажется. Так что давайте пишите, я буду не против пройти. Давай быстрее, А, я могу спрятаться в шкафу. Мне надо в шкафу спрятаться. До свидания. Ля-ля-ля. Осталось совсем чуть-чуть, давай быстрее. Почему тут нет ускорителя времени, да? Дальше серия яблочный перо. Так. Берем быстренько все. И делаем. Туалетная бумага. Угу. Быстрее. Быстрее, дура. Блин, чуть не спалюсь. Восин. Блин, волосин забыл. Ну это, да, я бы сто процентов не успел. Так и так, а ему все равно потом бежать. Вообще должен был, наверное. Ну там и так ждет немало пакостей, поэтому да. Сколько? А на две две минуты на, на... уровень уходит. Блин, врагу не пожелаешь. получить. Ну ладно. Ну, Следующая серия футбольные батареи. Она довольно быстрая и легкая. Так-то. Если знать. Так. Быстренько бьем. Я буду делать вот так. Вообще можно сразу начать тут все выполнять, все действия. Можно сначала все подсобирать, а потом уже пойти. Все делать так. абьем мыло, туалетная бумага, туалетная бумага сюда, это вот сюда, Всё. А, он идет пианинку сыгрывать, мы, да, иди быстрей он не идет он не идет он не идет почему он не хочет идти почему он не пошел когда я позвонил он должен был пойти а это тоже типа. Внизу портрет и сыр. Ладно, попробуем потом провернуть это все. Сейчас тогда сделаем сыр. Давай. Так, ну ладно, еще раз, задержим его. Он потом фиалку, начнет пойдет нюхать, да? Его чуточку задержали. Совсем чуть-чуть. А -чуть. так все эти. И его там буду удерживать. Я вот тут буду удерживать, да и все. А, не работает. А? Быстрее. А мяч может прилететь как-то? Сейчас, например. Я из-за этого забью себе все прохождение. А в смысле? Без воня. Сосед Почему он не идет? не понимаю? Ну проблюсь, проблюсь. И сейчас.. А, вот теперь он идет. что-то.. До этого что-то не хотел. Но это затянуло мне видео. С блин блин ладно давайте я начну уже снимать то что надо а не всякую хрень ладно пускай он проходит но я потом все это вырежу естественно Да... Максимально нелогичное. Ладно. Пускай. Будем считать, что это я прошел. Я запройду уже за кадром, потому что так нечестно. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И жмякните в колокольчик. Ну а так, всем пока-пока.